всем привет вы на канале как заработать в интернете и в этом видео я тебе расскажу как ты сможешь за неделю заработать 6 долларов разве что самый самый ленивый человек на этой планете не заработает этих денег я вам сейчас покажу бота которые платят троны за простые действия и минимальный вывод с данного Бота это 100 TRX А это 6 долларов Я сказал за неделю Это самый-самый ленивый Который может заработать А самый не ленивый человек Который хочет работать и хочет зарабатывать Здесь его заработок Не ограничен Смотрите друзья Есть блогеры такие как и я И они создали от бота И раздают сейчас 25 тысяч долларов данный бот запустился буквально два дня назад они скопировались их там 12 человек 12 каналов э, сложились деньгами и будут раздавать деньги до тех пор пока они не закончатся что нам здесь нужно сделать смотрите в данном боте пятиуровневая партнерская программа чтобы открыть вторую линию вам нужно на первую линию пригласить 20 человек чтобы работать здесь одному одному на чистом пассиве. Вам нужно пригласить одного человека и заходить в данного бота 6 дней подряд. 6 дней подряд вы будете заходить, пригласите одного человека, вы здесь насобираете минимальный вывод 100 TRX, поставите на выплату и вы видите данные троны. Также здесь есть бонус плюс, которым ты можешь получить до 500 есть еще бонус дэй, каждый день будем нажимать и там выпадает определенное количество тронов, также еженедельные конкурсы ну и в принципе все смотрите, чтобы зарегистрироваться в данном боте переходим по ссылке попадаем в вот такой вот бот, нажимаем здесь старт, вам здесь пишут приветствуется и вам нужно сразу же выполнить что от вас требуется это войти в свой инстаграм аккаунт и прописать свой ник как вот здесь вот на примере вы прописали его далее нажали ОК, OK. я подписан на инстаграм все все классно все проверил бот и далее вам нужно вот подписаться на 12 вот этих телеграм-каналов вот это и есть спонсоры данного бота Данный бот может работать месяц, может два, пока не закончится деньги. Далее вам нужно будет разгадать капчу. И сразу же на ваш баланс поступит 15 тронов, когда вы все это сделаете. Дальше вот здесь вот мое меню. Давайте пробежимся еще. Вот меню. Здесь вот можно получить до 500 trx -ов. Здесь для всех блогеров, у которых есть свои YouTube каналы, вы можете снять видео, отправить на вот этот вот Telegram и вам заплатят до 500 TRX. -ов. А это примерно 30 долларов за видео обзор данного бота. Также вот здесь есть бонус Day. Я его, кстати, еще не брал сегодня. Давайте сейчас посмотрим, что мне здесь выпадет. Нажмите кнопку, чтобы получить бонус. Нажимаем поздравляю тебе начислено 4 trx получить бонус можешь завтра Итого уже у меня на балансе 19 TRX. и есть еще вкладочка вот смотреть баннер и за просмотр баннера нам платят вот 0 4 trx также в этом боте есть тот чат там где люди общаются бот сто процентов платит он будет платить до тех пор пока не закончится касса у данного бота и есть еще здесь партнерская программа здесь будет ваша партнерская ссылка копируйте ее приглашайте друзей партнеров и будет зарабатывать на партнерской программе еще вот такой друзья бот кому он интересен ссылку я оставлю в описании переходите регистрируйтесь и зарабатывать всем вам желаю больших заработков и всем хорошего дня всем пока!